Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Уникальнейшая ситуация. Посмотрите, как красиво вокруг. Мы сейчас находимся на высоте 5400 метров, в волне атмосферной. С нами летают наши коллеги, и посмотрите, какой прикольный гриб прямо рядом с нашим аэродромом вырос. Он сейчас, конечно, уже немножко не такой, как был, но вот я не смог удержаться. Я пообещал не снимать новые видео, пока не публикую старые. Но сейчас именно та ситуация, когда ну, нужно вам показать. И показать, вот так, что с нами еще один планер летает. Сейчас мы его попробуем догнать. Он быстро носится. У нас кабина единственная, как вы видите, вся в эльдышках. Обледенение. То, что мы дышим, застывает на кабине. А почему это происходит? Потому что воздух, который попадает к нам кабину тоже достаточно влажный И реально идет обледенение если я сейчас вот эту линзу спущусь О. еще один встречный да прям огонь трафик огонь сверху нет никого нет смотрите сверху тоже линза висит и мы реально обмерзаем На самом деле, когда летают в волну То делают двойной фонарь Ну, то есть, если очень высоко летать То есть 800 как мы обычно летаем Никаких проблем Потому что, как правило Такой высокой влажности нету И солнышко светит Все это тает, все прекрасно Но не сегодня Сегодня не тот случай Видите, везде вот эти волновые линзы образовались и именно они показывают, что в некоторых слоях атмосферы ну, в данном случае на тысячах метров где-то очень-очень влажный воздух и он образует вот эти облака до большой высоте и вот вы имеете честь такой красотой любоваться фантастика на самом деле мы медленно но уверенно приближаемся к высоте 5 800 это предельная здесь высота для нас ну для связи с диспетчером мы можем конечно выйти на чистоту, сказать, что мы хотим летать как самолет. Над нами просто за воздуш уж трасса воздушных линий проходит. И если мы поднимемся больше, чем на 5800, то мы благополучно встретимся с каким-нибудь самолетом. Помашем ручкой в иллюминатор. Но это будет очень некрасиво. Итак, вот посмотрите, над всеми Альпами нам разрешают летать на высотах 5800. Представляете, вот мы сейчас можем, и мы не только можем, мы сейчас сделаем, мы сейчас полетим вот туда дальше, на экран. Налетаемся там, и для этого мы вполне можем не спрашивать никаких разрешений. Я чувствую, коллеги рядом тоже вон воют от восторга, но надо быть очень внимательным, потому что видимость. Представляете, у меня вся кабина вот в этих вот, не знаю, как бы вам показать, кристаллики льда. Ну, вот так это все выглядит. Можно что-нибудь нарисовать там, какую-нибудь букву там. Ух. Так, ну что, может быть пойдем на переход? 5 570. Уже у нас вечер, почти 6 часов, но мы вполне можем прогуляться вот там, вот у нас в том направлении Блан, Монтерхорн, все наши дела Я вижу брось черки, линз впереди Я думаю, что заодно и отмерзнем Будем разгоняться, я переставляю закрылок на позицию 2 Разгоняю планер до 180 и иду путешествовать. Дальше, друзья, ничего интересного. Самое интересное я вам показал. Летайте на планерах. Это волшебно. До новых встреч, глубоко уважаемые любители и вида спорта. До новых позитивных роликов. Играи!